Um, сейчас хочу сказать про свой канал Лев да, вот видите, типа, вот это мой основной канал, да, на котором вы это видео, в принципе, смотрите, да, там, вот, короче, вы можете нажать вот сюда, Лев Life, да, типа, вот, да, здесь 16 подписчиков, я об этом канале говорил только один раз, по-моему, да, может быть, на снимах что-то говорил, честно, не помню, короче, сейчас я начну здесь записывать Skyblock. точнее, уже начал, первая серия вышла 4 дня назад, да, до этого был перерыв, э, ну, можно считать 7 месяцев, потому что это тестовое видео было. Да, это все видео, то есть я сейчас буду здесь записывать скайблог, что-то про сервер, что-то рассказывать и так далее. Поэтому, ребят, типа, если вы хотите э, дополнительный канал, да, типа, я видео сейчас выпускаю редко на основном канале, и поэтому, может быть, вам будет интересно на лайв-канале что-то смотреть. Э, поэтому вот, в принципе, подписывайтесь там, типа, если вы хотите там, да, то есть смотреть скайблог, да. Всем привет, с вами Лев, и сегодня, как вы понимаете, я снова в Майнкрафте, да, как ни странно. И сегодня я прохожу ту самую карту, которую хочу допройти э, Точнее, эта карта с разными режимами, да, типа паркуры там и так далее, найти кнопку и так далее, много чего. Э, в прошлой серии, так сказать, да, три э, месяца назад почти я выпускал, да, карту эту. Э, я проходил эффект ран, видите, светится туда. да. Ой, так, а как видите... Забыл, так вот сюда, да Хорошо, то есть, видите, я проходил паркур И проходил эффект ран Сегодня я хочу пройти мопаену и, наверное, на этом Закончить прохождение именно этой карты, да Этих режимов, потому что, ну, как-то Я решил то, что Заброшу эту, наверное, карту, да, потому что В принципе, э, ну, особо Как-то не хочется эти карты, если честно Проходить, эти мини-ежимы маленькие, да э, Честно, не буду врать, да Вот, я забрал броню Вот отсюда, да, давайте вернем, кстати да, зашел, ребят, с версии 1.15.2 В принципе, я не знаю, зачем но просто почему бы и нет э, Окей, суть моего поеду, в принципе, все знают Да, то есть у нас будет какая-нибудь броня Нам будут там, короче, давать всякие вещи Нам, кстати, дали сразу ахеренные вещи Я играл на этой карте Точнее, в этот режим, да Когда устанавливал первый раз карту Но, честно скажу Я э, забыл То, что здесь такие вещи сразу прям даются Насколько я помню, все эти вещи Даются на всю игру Здесь в 5 или 6. Окей, нам нужно кликнуть, чтобы начать игру. Первую волну. Это, на самом деле, очень прикольно. То есть, нам надо, дают время подготовиться. Да, я уже могу кликнуть на вторую волну сразу. Если прям какой-то профессионал, да. Окей. Так, подождите секундочку, друзья. Я сейчас немножечко потише сделаю. Да. Я постарался немножко звук Майнкрафта настроить, но зато звук немножечко микрофона, он тоже изменится, и будет шум немножко другой. Да, поэтому, ребят, извиняюсь, если вам звук не понравится, да. Но звуки Майнкрафта, они были какие-то... Не, немного неправильно записывались у меня два видео вот эти, да? Которые выходили даже три, потому что я еще на лайв-канале начал записывать. Кстати, я в начале видео ставлю как бы рекламу, да? Ну, типа рекламу, да? Типа реклама моего второго канала. Я очень, ребят, рад, что начали подписываться подписчики. Я не знаю, кстати, с чем это связано. Скорее всего, с роликом про обзор модов до сих пор, да? Потому что там что-то активность как-то поднялась. Хотя все теги специально сейчас убрал, Да. Потому что, ну, по сути, я там ничего особо не рассказал. Сделал просто видео более как реакцию, да. Ну, больше, да, как реакцию. И оно набрало почти 8000 просмотров. Точнее, ну, семь с половиной, да. Ну, вы понимаете то, что это, это фига. Эндермены, в принципе, нам не мешают. Поэтому можно сразу вторую волну начать, да. Свино зомби почему-то, где-то начали. А вот с ними уже надо жестко играть. Потому что, видите, как много жизни уже забирает. Я совсем... Надо, как бы, понимать то, что... Жизнь они нормально так собирают Тихо, луком, луком Я помню, я луком раньше отъ... а, отстреливался Когда первый раз сыграл Вот это, же меня зажали Люди, меня зажали Надо яблочко съесть, так, все, пробиваемся Пробиваемся, пробиваемся, этот меч еще отталкивает Все, я отбежал, слава богу Надо стрелять, ребят Стрелы здесь бесконечные, по-моему, да? Нет, не знаю, сколько? Один стрел осталось Все, мне конец Так, давайте, оп оп, оп, оп, оп, оп, оп. Тихо, тихо, тихо Тихо, да, ребят, решил что-то заснять э -э, на этот канал, да. Пока что, ребят, на в канале буду записывать SkyBlock, да. SkyBlock и что-нибудь, например, про свой сервер, да. Я открыл свой сервер. Точнее, я его не открыл. То есть он пока что, по сути, вообще через сайт нас, да. Не знаете, наверное, не знаете, что это за сайт. Это сайт, короче, где всякие э бесплатные сервера, да, э -э, ты можешь создавать, да. Э, слоты вроде как не ограничены, хотя вот этого я не знаю 25 человек, э, как бы это... В дефолтном селве больше 20 нельзя поставить, а в этом 25 я поставил Больше не пробовал, честно Да, но ну, окей Окей, так, эндермен нападает первый Давайте моего... А, он что-то исчез Ну, кстати, уже играбельно Ну, в том смысле, то, что мобов не так много уже И как бы немножечко стало более-менее безопасно и насколько я понял, все-таки сделать бесконечное. Я просто тут не успеваю все посмотреть. Так, можно ли вот так вот быстро кликать. Это же новые версии. Да. Так, так, так, так, так, так, так, так, так. Яблочко надо съесть, потому что меня сейчас вальнут люди, меня сейчас вольнут. Здесь, конечно, одна жизнь, насколько я понимаю. Хотя этого я не знаю, я не пробовал. Но мы, естественно, будем пробовать на одну жизнь играть. Блин, меня эти магмы клубы зажали. Тихо-тихо-тихо. 4 хп осталось. Ну. Кстати, быстро восстанавливается, я не знаю почему. Голода здесь нету, что ли, или что. У меня нормально, если что, сложность стоит. То есть это сама карта. Ну и понятное дело, почему нормально, потому что мобы спавнятся. Так, тихо. Эти. А! А, нет, сделал есть, уже испугался. Так, вот их надо луками точно убивать. Почти всех. Если они слишком высоко будут. Вот эти магма кубы они на самом деле мешают больше. Да. Ну, наверное, это их, в принципе, главная задача. Да, даже маленьких надо вальнуть, это на самом деле проблематично немножко. Потому что вот маленькие они бьют, кстати, чтобы вы знали, да? Магма-кубы они бьют даже когда совсем маленькие. Поэтому вот. А, подождите. Вы хотите сказать то, что здесь можно валить быстро? Здесь что, PP 1.8? Я так понял, подождите, смотрите, я быстро вбегаю. А, нет. Не, нормально задержка. Не, здесь нормально ПВП, я уже испугался Я уже испугался То, что 1.8 тут Ну, а мало ли что, да Карту уже, наверное, так же можно поделать Откуда этот Магмаку появился? Соспавнился, что ли? Да вряд ли Ну, короче, все, давайте третью волну А то как-то скучно, нифига себе хера, это же новые мобы Тихо, тихо, тихо, пацаны, пацаны Так, валим, оп, оп А вот они уже жестко валят, вот они уже жестко валят я, конечно же, первое время постараюсь Без супер зачарованных яблок Справиться Пока что легких мобов убиваем Ведьма, а ведьма вообще херня Честное слово, они не мешают Вот эти страшные с топорами мешают И выдают эти Так, надо яблочко съесть опять Так, тихо-тихо Вот эту большую херовину убьем Тихо-тихо-тихо Я знаю то, что такие мобы Добавлены как бы в 1.14 Понятное дело, но, блин я не помню их название, честное слово, да? И вот эти с топорами, они были с 1.11. Когда появился этот замок. Ну, знаете, да, наверное? Хотя, кто его знает? Окей. Так, да-да-да. Да-да-да. Видео такое простенькое получается. Я просто здесь по ПВП немножечко, да, с мобами. Но, все таки здесь ПВП достаточно прикольное, да. То, что достаточно жесткие мобы сейчас. И надо реально... Отбегать, отбегать, да. То есть просто так не получится стоять. Насколько я помню, это последний раунд вообще. Поэтому видео получится маленькое. Но, ребят, если честно, сейчас у меня просто выходной, да. Мне не, не очень удобно записывать видео выходные. Поэтому вот, да. То есть, потому что выходные я куда-то езжу, понятное дело, я сейчас не в России нахожусь. И, то есть мы постоянно куда-то ездим. Сейчас как бы появилось время, я решил записать именно выходной Да. Да-да-да. Поэтому вот. Поэтому Саян, то, что видео такое, получается, немножечко не очень, да. Его записываю тоже примерно с первого раза. Поэтому немножечко запинаюсь, да. В любом случае, ребят. Э -э, буду готовиться к крутым видео. Я вообще рад, то, что подписалось. Уже 109 подписчиков. 4 подписчика. Ух ты, Гаст. Нифига себе. Даже не знал, что он тут есть. Теперь осталось феи убить, в принципе. Давайте убьем их. Чтобы прям до конца, да, закончить это ПВП. Так, оп. Оп-оп-оп. Иногда меньше здесь как-то бьется странно. То есть я прям как-то то ли не замечаю, то ли здесь нету тут никакого ускорения. Ладно. Короче, у меня, знаете, что самое крутое? Я истратил, получается, ну сколько? Я истратил, получается, 6 яблок золотых. И же было 13, по-моему, да? Не истратил ни одного зачарованного яблока. Хотя в прошлый раз я помню то, что тратил ли одно, или даже два. Тотем бессмертия остался. Вот видите, вещи какие крутые. Еще один тотем выпал из этих э, чуваков, да. Это на самом деле реально круто. Даже забыл то, что они... из них что-то выпадает. У нас четвертая волна будет. Есть! Блин! А-а-а, Блин, Ребята, извиняюсь, то, что съел такое яблоко. Я думал, что в четвертой волны не будет. Ну да ладно, ничего страшного. Его будет убить куда легче, чем в третьей волне, потому что это всего лишь визор. Извините, у меня вот такая броня. Многие ее в железке могут убивать, нифига себе Так, розы и сушение Отлично Так, а ты куда? Я пропал, чувак Я тут как бы, здрасте Так, его только пока что из лука. убивать, наверное, получится, да? Давайте добьем. На самом деле, был бы какой-нибудь эндер Было бы сложнее, наверное, да? Хотя это реализовать, наверное, не очень просто, да? Хотя, кто его знает, я не знаю Ну просто его заспанить можно же да-да-да. Окей. Так. Давайте мы сейчас забьем его. Есть. Не, видео все-таки не такое уж и маленькое получится, потому что... Так, все, он сейчас спускается. Давайте мы его добьем. Вот так вот, да? Это будет очень просто, потому что он прям к тебе присасывается, так сказать, да? И он прям говорит то, что добей меня, да? Видите, он прям ко мне чуть ли не лепоктируется, видите, да? Прям около меня. И жизнь у меня почему-то вообще не тратится. У меня. А, все? Я думаю то, что не будет сразу телепортировать. В любом случае, друзья, э, всем спасибо как бы за просмотр. Да, видео получилось очень маленькое. Но я все-таки решил пройти моппаену, потому что, в принципе, мне нравится. То есть такие моппаены я очень много лет не играл вообще в моп То есть, я, получается, это первая моппаенна, которую я вообще, ну играл, да, особенно на 1.9 таких версиях, да, я в принципе мобайены никогда особо не играл и не снимал вообще, я когда-то помню там с друзьями, да, поехал на всяких серверах там, да, всякие мобайены между игроками и мобами были, но это, во-первых, было еще очень часто в Pocket Edition'е Майнкрафта, да, и в принципе в общем особо такого и не было, но все-таки, все-таки, ребята, вот, прошел, да. Вот это, небольшой режим, да, получился, в принципе, в любом случае, думаю вам, ну, надеюсь, вам понравилось, да, в принципе, следующее видео я постараюсь здесь сделать какое-нибудь интересное, да, что-нибудь интересное придумать, да, записать, да, какой-нибудь режим, может быть, мини режим записать, не карта, а просто, да, режим какой-нибудь прикольный, да, сделать какой-нибудь смешной монтаж, как всегда, как раньше точнее было, да, ну и все. В принципе, всем спасибо за просмотр, да, извиняюсь, что я запинаюсь сегодня, да, прям жестко, да, потому что вообще к видео не готовился, э, просто решил записать, потому что время появилось, и как бы вот, все, всем пока, и увидимся в новом видео, подписывайтесь на лайв-канал, да, и там как бы буду сейчас выпускать всякие видео, да, вот, все, всем пока, пока-пока.